Творческий вечер члена Союза писателей России Татьяны Вольновой прошел в начале декабря в библиотеке имени Анны Ахматовой в Центральной городской библиотеки имени Толстого. Поэт и прозаик Татьяна Вольнова представила читателям книги «Северное сияние. Моя гремиха» и «Девять жизней. Воспоминания детства и юности, стихи, рассказы». У творчества Татьяны Вольновой в Севастополе уже много поклонников. В саду а я все повторяю, морожка. И С охотниками, братьями, родными, по снегу влажному, сойду за косогор и между гор увижу, я желаю наш ними деревья, птицы, совки и простор когда меня уволили из школы за георгиевскую ленту, mm -hmm. уже пошли на нас такие накаты, что нельзя, это нельзя. А я детям предлагала георгиевскую ленту, и чтобы они ждут что бронзового санта. И директор меня вызвал, сказал, так, пишите себе я, я говорю, нет, он сказал, я вас уволю. Я говорю, да я сама уволю, я с вами работать работаю. хочу. Я его спросила, а что для вас, Это перед 9 мая было, а что для вас, говорили. 9 мая? он говорит, молодой, он говорит, «День, день Европы. Я говорю, для меня День Победы. Участники встречи тепло отзывались о прочитанном и желали автору новых книг, наполненных теплом и добротой, с той же любовью к своим героям. Эти васильки и маки, вы думаете, вы так быстро от меня избавитесь? Нет, дорвалось до трибуны. Эти васильки и маки меня покорили больше, чем все. Потому что это картинка моего детства, моего личного. Как говорил наш любимый, уважаемый Ярко, если хоть что-то, хотя одна строчка из стихотворения найдет своего читателя, почитать того, кто это поймет, это уже не напрасно написано. Внимательное отношение подробностям, к вещам, да, вот у нас эти маки выстрели, а у меня вот эти вот все переглаженные кошки выстрели, у кого-то вот это все очень неравнодушно, поэтому оно заденет каждого чем-то своим. Та значимость художественного слова, которое содержит поэзия и проза Катьяны Вольновой, она делает Умножая вот этот, казалось бы, я многократно. Я настолько увлечена Татьяной в плане, как персонажем вообще появившейся в моей жизни, и как автором, вот, и настолько благодарна ей, в нее инициатива. Она... Я очень рада, что вот к нам магнитикам люди подходят такие толковые, хорошие.